И всем привет, дорогие зрители, с вами Дин, а вы на канале Мистер Динерс. Сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт-сборку под названием «Холодное выживание». Остановились мы на том, то что <свы> мы добыли довольно много алмазов. Ну, очень много. Ну, не так что много, но 22 алмаза это рекорд. Это сколько Ред Слоуна, угля, железа, Золото тоже не много. И еще мы там лазурит, лазурит, и у нас есть изумруды. И куча крутых вещей. Ну, а сегодня, но ну, а сегодня мы не будем добывать алмазы. И мы не будем добывать золото. и мы вообще практически не будем копаться в шахте. Ну, будем, но мы не будем. Мы не за ресурсами будем. А мы не будем искать ресурсы. Мы будем искать... Другое. Мы будем искать обсидиан. И да, это то, о чем вы думаете. Мы сделаем портал в... Ад. Ну а чтобы мы его сделать, нам придется сделать алмазный кир... Кир... Кир... кирку. Что мы сейчас и сделаем? Ну еще мы немножко обезопасим себя. То есть сделаем алмазный нагрудник. Да. Я, я... И алмазный меч. И алмазный кирку. Больше я тратить алмазы не буду, потому что они мне еще пригодятся. А для чего? узнаете в, в следующей серии. Так. Берем алмазы. Берем палки. Сделаем себе меч. Долгожданный меч. И... ура! У нас есть алмажный меч. Урон 6. Ой, 7. Так, погоди-ка. Алмазный меч, 7 урон. Деревянный топор, 7 урон. А зачем я тогда крафтил алмазный меч, если я могу просто делать много деревянных топоров? О, кому-то надо. Так. И сейчас мы сделаем алмазный нагрудник. По идее, сейчас нам должна ачивка быть. Да, новое достижение. Осыпь меня алмазами. Переодеваемся. И ура, у нас есть алмазный на нагрудник. Ура. Ну, а теперь мы сделаем кирку. Это нам понадобится дерево. Берем, делаем пал палки. И делаем кирку. Ура! Но достижений нам не дается, потому что нету таких больше достижений. Да. угадайте куда мы сейчас пойдем а мы еще пойдем я, я же вам уже говорил соседи повторяюсь, да итак возьмем все самое необходимое то есть еду Что нам понадобится? Хм, что нам еще понадобится? Нам понадобится факела. Думаю, достаточно. И лук всякий случай. Щит. Запасной меч. Вдруг понадобится. Хотя, в принципе, он не понадобится нам. Вроде как все взял. Запасную кирку сделаем, пожалуй, потому что я, я, я не хочу тратить прочность моей кир кирки, поэтому делаем запасную кирку. Да. Берем доски, делаем палки и делаем кирку. Ура! У нас есть замена. И вдруг у нас сломается Кирка, это будет не очень весело. Стрел у нас есть, щит есть, кило тоже есть. В принципе, все взял. Так, а железо? Хотя, в принципе, возьму переберезовые доски. И немножко, ну, немножко я возьму досок, пригодятся, ну, то есть, блоков, да, и тоже пригодится. Так. Уже не могу свой свалить, что ли? жалко. Так, В сфере вовем блоков. Сколько у меня кубужников? Думаю, пригодится. Столько, в принципе, хватит. Сойдет. Так, пошли в шахту. Мобов. Пупсы уголь не нужен. Это тоже мне не нужно. Нет, говорите ну, в принципе пока нет, Это тоже не нужно. В принципе мне это тоже не нужно. Это тоже не нужно. Не так. О. Что не стрелять? Но. что Мне нравится сукам очень хорошо стрелять и опыт а я покажусь стрела перелетела но мне все равно, все равно нормально не хорошо у меня есть порох аж четыре уже до да, сукам с бег бегать бегаете поувереннее, конечно. Да. Теперь я теперь и люблю крик криперов. Я очень даже люблю крип криперов. Что здесь было за свечение? А, вот что за свечение будет. Ну, это даже к лучшему. Наверное, ведро лавы. Нет, то есть воды. Почему-то так... Хотя, подождите-ка. Я же все рядом и вода. И остальное, в принципе, рядом все. Надо делать вот так вот эм, это не то то то то что я хотел обсиден чего столько обсидена да ж хорошо. Окей. Корее, что паркуриста без меня никакой, но все равно. О, всё, Псидиан? Подожди-ка, я проверю сейчас глубину. Кирка. Под ним ничего нету. Тогда копаем. Так. Ой! Нет-нет-нет-нет-нет, вы... нет, нет, нет, нет, нет. нет.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 ура все вроде в целости в сохранности Домой. Кстати, куда их я их девал? Я изобразила. Где у меня зомби изобразила? Вот оно. Положу рядом. Так. Ну, думаю, вы уже написали в комментариях, для чего мне... Э, цвета камень, А сейчас вы узнаете, для чего мне порох. Сейчас вы узнаете. Итак, мне понадобится два слитка железа. Всего лишь-то два слитка. Я сделаю обониму. Так, у меня 4 пороха. Сделаем так. Теперь у меня будет. Раз обойма. Два обойма. Три обойма. Четыре обойма. Обойма на пистолет. На пистолет ТТ. Что ж. Проверим-ка его в действии. А сейчас покушаем. Можно, в принципе, этого. Чего-то как-то как не очень. Дай, дай, дай, дай другого. Нормально. Теперь проверим его в действии. Чтобы проверить, нам надо до до дождаться ночи. Но мне не хочется. Поэтому сделаем ее сами. Встанем время. Идеально. Теперь выходим на улицу. Заряжаем обойму. отображаю сейчас, сейчас будет громко. Ну где вы? Мобы. Мобы. Приперл уходим снова всех убит. И сейчас друг другу. Иди сюда. Стреляем аккуратно. По и стреляем на поражение. Даже попасть не может. Теперь уходим. У меня заканчиваются патроны. смотрите но у него не получилось так бежим просто бежим достраиваем портал и убегаем как видите Пока что нормально, я получил какие-то немецкие брюки эм, БМБ, -Бэ. японская куртка БМБ, -Бэ. я, я еще при при призывы скелет и три пороха, это я потрачу на, ой, как видите сработало. Как видите, сработало. Очень довольно хорошо. У меня получилось. Как видите, больше у меня обоим нету. Это пока что. Я просто хотела продемонстрировать эту всю мощь. Этого. Мозила. Ой -ой -ой. Так Десятый уровень Да, у меня был двадцатый Я его эм, потерял Пока шел, мы все пропали враждебные В принципе, так фармить и можно Окей. Окей. Так и фармить можно. Довольно это прикольно только что было. Конечно... Потратить 4 пороха, заработать пороха но зато зар заработать я на ну, яйце куда я это складываю вообще um, я должен складывать это быть вот сюда вот это тоже это сверх это вверх складывать надо это тоже вверх земля не знаю думаю вот сюда вот конечно у меня бы какая-то броня Конечно, очень мне понравилось стрелять из этого чудешнейшего оружия, но все равно в нем есть минусы. Попадаемость не очень так. С прицелом вообще, э -э вообще не очень. Давайте сейчас сравним две листовки у меня есть. Вот эта вот листовка старая, вот вот уже новая, только, только что. Старая листовка. Имя, измерение, время. Следующее Железный топор. Один железный топор берем за камень. землянить. земля, нить. А, Окей. Теперь следующее. Теперь друг, другая листовка. Уже не вижу сейчас алмаз, да, вот алмазное, алмазное пошло. В принципе, отличие не очень большое, но все равно отличие есть. Почему я до сих пор не положил? Так, вот уже положил. Порох есть. Пистолет это, это очень при... ну, прикольная вещь. Очень С ней можно увлекаться вообще сколько угодно. Сегодня тема не об этом, сегодня тема. Свисы это камня. Сейчас пойдем в ад. Это нам придется сделать. То есть весь крем я не потратил, да? Окей. Сделаю крем. Да буду крепень. И уже. Высота-то. Да? Нормально. А тут нету самого этого. Собственно. Гравия. По-моему, он есть под водой. Тогда ныряем. Окей, песок, песок, песок, дёрн, шахта, чего? Там была шахта, окей. Как-то я лучше уйду, пожалуй. Где я могу добыть гравий? Где водоем? А где водоем? Водоем здесь. Тут нету гравия. Тут есть песок. Сок, гравита нету. Ладно, приняли поняли. Придется идти в шахту. И не, мне не при, мне не привыкать в принципе. Просто эти либо дом, Ура. Так. Идем поджигать. Наконец-то. Мы это сделали. Осели портал. Это было сложно. Щит надеваем. Браня есть. Пистолет это понадобится, думаю. Не важно. Так, лук. Кстати, у меня два лука. Вот один, другой, другой. Прикольно. Так. Так вот, так, вот так со скелета выпал. Это мне не нужно. Ну, в принципе, эта еда мне не нужна. Я ее вот сюда, вот к остальному. Так, гравий не нужен. Или был гравий? Да вот. Что зря что это все? Ой, как же мне это бывает бесит, но это не важно, что я уже отправляюсь. Блок я, конечно же, не взял. Возьмем по максимуму все, что есть. Окей. Вроде как все. Итак, пошли в ад. Надеюсь, меня не будет лагать вау, <скрит> вау. <рит> <рит> загрузка мира. <рит> <рит> Пошла загрузка. Смотрите на мини-карту, она вся в лаве. Сейчас подо мной эта лава, да? Прелесть. За прелесть надо было оплатить. По-моему, что-то там упало. <свистит> <свистит> прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Гаст, почему ты... Сейчас умру. Ой-ой-ой. Что это такое? Понятно. Почему все время так? Меня каждый раз хотят убить. Что это такое? Так, я ухожу. Так, погодите. Да, довольно много вниз попало вниз. Итак, я ухожу. Итак, вы не знаете, как-то это страшно. Это очень страшно. Я ведь вообще дрожу, блин, сейчас осрака. Я вам сразу говорю. Наверное, мой голос тогда был немножко дрожащим, но... Светопыль есть! Мы сейчас перейдем, угадайте во что. Сейчас чекайте свои, свои комментарии. Что вы там написали? Мы это будем переделывать. В. В. Чекайте свои, -свои комментарии. Мы будем это переделывать. Порох. Ну, вы думаете, почему порох здесь же нету? А вот вы не видели этого? Чего делается? Подожди-ка, а где-то а где, а где сенсиру? Так, подожди-ка, я, я, я сейчас не понял. а вот а Вот, светокаменная пыль. Древесный уголь, а у меня его как видите, полно. Угля этого древесного, чтобы сделать древесный уголь, берем что? Берем, мы берем, делаем побольше досок, засыпаем в печку. А, то есть только дерево, да? Окей, пусть это будет так. Все равно я пучу древесный уголь. Ведь у меня древесный уголь. Очень много угля. Очень много угля. Видите? Продемонстрируем вам. Как, как это делается? Мы берем... Так, еще не, не наделаюсь. У нас недостаточно. Вот теперь достаточно. Мы берем... выкладываем вот таким образом. Нет, вот таким образом. Ставим сюда светопыль и получаем порох. Тогда... Мы получили порох, дорогие господа. Мы получили порох. Что я сказал? Мы, мы пойдем в ад. За светопылью. Я уже объяснял это в предыдущей, уже не помню в какой серии. Я это уже вам объяснял. Я просто хочу проверить, смотрели ли вы мои предыдущие серии. Потому что мне это очень интересно. Если не смотрели, то напишите, почему обязательно в комментариях. Почему, напишите? почему не, сом... не, см... не смотрели. Потому что я буду... Я буду стараться, я буду делать. я И еще один факт. Я буду снимать не только Майнкрафт, я буду снимать и другие игры. Все это в будущем. Но все это благодаря я буду делать вам. Потому что когда люди по подписываются, это очень мотивирует. Когда они ставят лайки, тоже очень мотивирует. Делать новые ролики. Да. Ну, как видите, мы уже сейчас будем прощаться, дорогие друзья. Будем прощаться. Да. Что ж. Снимаем шлем. Снимаем шлем, чтобы вы увидели все. Меня щит, тоже снимаем. Берем кирку и прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых роликах и стримов. стримах. А с вами был Дин, и вы были на канале Миссер Диньерс. И всем пока, пока! Пока-пока!